Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы находимся в Варне и сейчас мы отправляемся на юг Болгарии в один прекрасный город. Нам ехать 170 километров и примерно 3 часа. Всем приятного просмотра! Вот мы и на месте. Вот мы и приехали. Комплекс Свети Тома. Поехали заселяться. Внимание. А здесь есть охрана, да. Ой, красивое место. Главный вход. Хотель ресторан, бассейны. Ну ладно. Все, посмотрим сейчас. Ресепшн есть. Да, наверное, вот здесь. Вот. Наверное сюда. Смотри какой тут центральный вход, а вот здесь да точно. Так, все, вот здесь ресепшн. Добрый день. день. ресторан. здесь можно поесть. Вот как у нас кар. Всё, садись. Сейчас мы поедем куда-то в ресторан. Я вижу, тут уже люди кушают. Эти новые виллы. О, мы практически. Приехали. Итак, мы приехали. Наш номер три тройки. Это просто вилла, шикарная вилла. Так, а. вот сразу входим в ливинг. Вот диванчики. На столике вот тут у нас даже кофе нам три в одном дали. Картинки, кондиционер. Интерьер вообще богато украшен. Богато. Так богато. богато. Посмотри, картины, книги. Никита. книги, библиотека, Да, значит, библиотека. Ну. Но на русском а где... нету. Вот тут у нас бокалы, все есть. Но самое главное, товарищи, это вот это, этот вид, который ни с чем не сравнится, несмотря на то, что сегодня очень пасмурно. Но вообще эти виллы построены на самом-самом берегу. Ой, это просто обалдеть! Просыпаться под шумбул, это прекрасно. И такой простор, такой простор. Туда, сюда, куда не глянь. А вон там Созопол. Формально этот комплекс называется Сантитамас Созопол. То есть он тоже относится к общине Созопол. Но вообще это, конечно, очень классное место. Пока мы в восторге. Не знаю, завтраки включены. Вот такой у нас тут столы и стулья. Здесь мы будем пить вино по вечерам, естественно. Мы не просто так решили сменить диспозицию. Потому что завтра день рождения моего мужа. И мы решили просто побыть в каком-то другом месте. Увидеть какие-то новые места. Тут тоже есть кондиционер. Тут тоже есть картина. В общем, все есть. Сейчас еще до санузла мы не дошли. Это мы в спальне. Везде вид круговой. 360. Вид на море. Это вид из спальни. Да, тут еще есть балкончик маленький, который тоже имеет вид вид на море. Вот такие волшебные места мы открываем для себя в Болгарии. Мы никогда здесь не останавливались, никогда не были. Я случайно нашла это место практически, просто по местоположению. И просто мне хотелось чего-то очень красивого. Подарить мужу какую-то красивую поездку, день рождения. И мне это удалось. Даже если мы никуда не пойдем, а будем просто сидеть, не есть, не пить, это уже того стоило. Надо сказать, что комплекс запомнен. В принципе, свободных мест на наши даты мы не нашли. Здесь многие снимают на все лето и живут очень долго. Это вид из нашего окна. Нас привез мальчик на этом прекрасном автокаре. Слушай, вообще красота. Почему нет сегодня хорошей погоды? Как жалко. Но ну, вообще вид обалденный. Правда? О, симпатичный. А теперь я расскажу вам, как мы сюда добрались. Мы приехали на солнечный берег. Это у нас залилка. Температура воздуха на Солнечном берегу такая же, как в Арне, 25 градусов. Мы приехали на умв пить кофе. Дизель стоит 3,57. Ну, это такая средняя цена по Болгарии. Обычно там от 3,40 с лишним до 3,80. Заправляться не будем? Помнится. просто бомба это точно Вот у тебя страждущая голодная собачка рядом На фоне тебя Собачка вот тут пришла В баницу поест с нами Вот как украшают столики Это все на заправке УМВ Тут целое место для съемок Красота Вот так едешь-едешь и увидишь что-то красивое это дорога на Бургас. Мы довольно редко ездим по этой дороге, но вот я вижу, тут был недострой, но уже два корпуса что-то вроде сдвинулись с места. Да, вот это новый комплекс был. Чем отличается природа Варни от природы в Бургасе и окрестностях? Здесь равнина, а Варни такая довольно живописная, холмистая местность. А сейчас, друзья, мы в районе Созополя едем в магазин за продуктами. Погода улучшилась и подарила нам прекрасный закат. Домашний да, ужин на закате. Здравствуй, Новый день а -а. Здравствуй. Здравствуй. Новый год С днем рождения, дорогой Спасибо А вот пляжик наш Начался видишь? Новый год Новый год Вот видишь пляжик наш За заборчиков Это у нас джоги Спортсменки Да, и мы тоже спортсмен. И мы идем на завтрак Красота вот фоссейл. Видишь, наверху продается портами. И здесь такой вид на море тоже неплохой. С угла. Ой, Добрый день. О, Ой, посмотри, как они на окна-то. Ужас, ласточки. Ужас, как они любят здесь свивать свои гнезда. Да, но ну убирают здесь отвратительные. А уже кончился. Да? да, у кого кончился, у кого начался. У кого? Ага. Ага. Ага. А смотри, как красиво. Добрый день. Добрый день. какая дизайнерская находка чудная. Это я смотрю в стеклянное окно в полу. Вот так. Смотрю в потолок. А ты говоришь, все, уже закончилось. Вот, еще ничего не закончилось. Так, ну что, яичница? Ну, конечно, но что же, первым делом. Так, бекуны, бутерброды, колбаски. Так, а здесь фрукты? Мюсли, вина. Водички. Ну, вот так вот. У -у. Наш скромный завтрак. Вот такая погода. Сейчас пройдемся в солнечный день. А сегодня и бары при бассейне пустой еще пока. какое небо сегодня родить. И сегодня ветер. Вот такой бар при бассейне. Добрый день! Это yeah, yeah, yeah. yeah. откуда такая прелесть? Это старинный какой-то бюссет Какая-то старинная мебель Сука Библиотека у нас Чудесная Можно взять книжечку в баре И полежать на бассейне А вот этот джакузи Видишь, как тут здорово Так, вот качеля Супер. Сиди, качайся. Так, здесь проход вниз. А, да, почему ты думаешь? Ну, сейчас посмотрим. Заметила? Да, угу. да ветер, ветер, ветер. Ветер крепчает у нас что-то. Просто птицы поют. Тишина. Мы уже позавтракали. Заодно и заодно прогулялись. Уже немножко. Вот лодка. Старая рыбацкая лодка. Святой Тобас. Что-то жуют. Красавчик. Ах, как бы нам вот туда-то. Как бы нам туда-то спуститься. фотосессия с ветром. Ну, все, Будет все. весело. Пошли. А у нас пошел дождь. О, как сильно. Еда из трубы, смотри. Распугали весь пляж. Мы только собрались купаться. Сегодня мы идем на пляж после дождя. Моля, вот можно прямо из комплекса вот по такой живописной лестнице спуститься к пляжику. Прошел дождь, но прохолоднее не стало, стало даже жарче. Ну куда далеко ходить не надо. Так, Вот это тут даже написано. Пляж Светитаму. И открыт он до 18 часов. Ну что, прекрасное место. Здесь такой тупичок. О, чудесное место. Сейчас мы с вами протестируем водичку. Здесь можно бесплатно взять лежаки. Так... Что, ой, водичка тепленькая да. и даже чистенькая. Пляж Дуни Уге. Морской пляж Светитама. Работное время. Задолжение. Классификация воды три звездочки. Праздновать день рождения, Витя. Из бракки Да. Рыба? Рыба. Рыба на гриву. Просто я снять, что этим принесет. Стоят за... Дорогой. Дорогой. Дорогой. Дорогой. Спасибо, дорогая. Говорит, что в этом ресторане очень хорошо готовят. Мы сейчас это проверим. Затестим. Кофе зачет. Кофе зачет, да. Мы уже выпили по чашке Кофе. Так, вот это у нас карриды шашлыки, а вот это с кариде, то есть это креветки с лимоном. Как ты макаем? Макаем, так. М -м -м -м -м -м -м -м. Ну как? Не понял. По-моему, вареные креветки. Да. Так, все, ребята, сейчас я буду тестить, посмотрим. Приветочка. Мы так снимем. Мы не мы, куда не выстрелили. Так, лимонный соус. Так мягкий. Так сырой. Кислые лимон. Хотите, дам? А, ну креветочка идеально вычищена. За это где ты? не надо, чтобы ты был да. в кадре. Ну-ка, попробуем. Давай. М -м -м. <с Зачем? Подоспели новые блюда Тыквички с соусом. А это цепура но она вся разделанная. Да, это филе. Да, и небольшая порция чудесная. Да, да нормально. Да, вот сейчас наша вторая часть Пармезан. пармезанского балета. С да, наша вторая часть праздничного ужина. Так, затестим. Давай. А ты знаешь, что ты не заказал? Чего? Ну, что хлеба всегда, да угу. да пырлинка, да пырлинка с чесноком. да но я сейчас думаю что я на похудении поэтому мне перлинки вредны так, так. так давай тестим Проку. я Проку. уже на тебя просто все внимание ну, да? давай М -м -м. Так, главное там кости если есть М -м -м. нежное мясо М -м -м -м. Вкусно? Да. А это хрупкавая. Хрупкавый соусом. Давай. Давай. Отлично, давай. Тыквички. О, кость есть. Вот так. Ну давай. Еще есть? Нفس. Так, ладно. Кости отдельно, но естественно, в любой рыбе. Так. Mm. Нормально? Одобряем? Так, все, пошли Давай дальше. Давай так, сначала креветочка Креветочка. Голову. Голову ей сворачиваем. Купочкиваем. Да. Дальше. Дальше. Обсасываем. Хвостик. хвостик. Обсасываем обмакиваем смачиваем М -м -м. по уши мы находимся в этом самом соусе не по уши М -м -м. Ресторан зачет. Блогеру два. Зачета. Кино закончено. Ценам тут понятно, да? А вот есть торта светистома. 8 левых. Ну, тут всякие результаты. Так, все, студийные приезжая, горячие закуски грыши, дров, поднесен, мантия на синем макового семя. Вверху канапе от ананаса. Представишь, гусиная печень, поднесенная на мантии синего макового семени, на луже из ананаса. 29,60 лево. Так что много тут вкусного. А вот эти тыквички просто рекоменд. Да, вот 11,90, вот это рекоменд. Все, мы вот так мы посидели в ресторанте. Этот день закончился. Завтра мы отправляемся в Созопу. Приглашаем всех прогуляться с нами по старому городу. Всем приятного просмотра, добра и мира!